Чтобы, чтобы хотя бы успели собрать коробку. Давайте, давай. Но я тут... Ты пирогнешь ваши Да, давай. давай. 28-го мы приезжаем сюда лежденцы Витебляне, Аршанцы, могилевцы Ну и люди из всех кутков нашей Беларуси Как ушановать для этого помника На этом святом месте, где со словом Лены Иваны Стояла Николь Николаевская церква Ушановать память Игната Будиловича, Керавника Аршанска Городская здается повстанского отрада, и в 1863 году молодым юнаком 22-го перешел в царское войско у, рад... у Шероги повстанцу, Кашенеров, Кастуща, Калиновского, организовал в городском районе свой отряд. И шел под Витямск на сустречу за основными силами отрада. Тут и он был сустрят царскими войсками, недалеко взятый в полон, а 28 жнивня 1863 года у Аршанской турме был расстрелянный. Его вот 28 жнивня мы в день памяти по, Косту... по Игнату Гудзевовичу. Постоянно уже который год приезжаем сюда и сустракаемся с нашими громадскими активистами. В прошлом году мы, ремонтующие этой памятник, эти уже почти в начал ломаться. Все, не вечное на земле. И на камни так само. Я обязал, что со своими громадскими активистами постараемся побудовать новый. Сталося так, что месяц тому назад я думал, что не побудуем. И говорю своему Шавру Игору Казмена Чакуизовичу, вот в годе наполно не поедем. Сорм на Будде. Потому что обещали, они не свое обещание. А Игорь говорит, не хвалюйтесь, на выканаем обещание. Дякуючи громадской организации, Аршанской связи и особенно керовнику ее, Игору Казмирчаку, мы сумели найти сроки и дякуючи Лёжненским сябрамам, это первое за все Олене Ивановне Рачишниковой, якая в этой помник будавала, якая допомагала в створении нового помника, и лёжнянцу Николаю Васильевичу Бахматскому мы нашли дуб, нашли валун ну и на сколько можно было за этот день новый помнит, який я с великим задовольнением сегодня смогу и разом с вами открыть Шановные шабры, мы поступим так, зараз наш историк я один из организаторов нового помника. Игорь Козмеджа, коротко расскажи историю. 1863 года. Вот потому что не, не, не, многие тут не были не ведают. Затем будем все далее выступать, а затем откроем урачиста этот этой Игорь Калиласка. Уже сколький год мы регулярно что год ездим сюда. И уже... И каждый год я заново рассказываю эту историю, как ишло повстание на Лезнишине, как Будилович ходил за Шанским отрадом по этих мястинах. Сегодня еду в маршрутце и думаю, ну вот знов одно и то и полторы стрелы будем. А з иншагабок меня радует, что каждый раз на этом месте заявляются новые люди. И сегодняшний год не выключение, и тому и полторы. Не грех, во авторитете еще раз можно коротенько про то, как отбывалось как это повстание у наших краях. Особенно радуюсь, что есть молодые люди, школьники сегодня тут. Во повстании Калиновского, и оно было такое романтично-молодежное, наивное в нее, а не смелое. Все-таки повстание рыхтовалось, плановалось, что пошнется поздней. Чим у студене 63 года, але э, студенты варшавские не них, многие из них потрапляли под рекрутский набор, и повстание за инициативы студентов упошалось немного ранее. У польской историографии мы видим этот пошаток повстания как студенческое повстание. Позднее уже оно докатилось до нас. И в 63-м у наших краях э, пастанья рыхтавала на всю могилевскую губернию тогдашнюю у Витебской губернии уже и оно и шло э, а у могилевской губернии центром паустання была вет вёц, веска литвины сегодня это неснующаяёска улё у, у дубровинском районе никаких вот тому мы ездили в украязнавшую экспедицию своей организации знаешь эту гую веску конечно от ее остались только подмурки то не у всех домов аллеи и там думаю, что будет сенс так само отзначить эту вёску каким-нибудь каменем. Потому там заседали и керавник повстанья по Михайлёвской области Звяждоуске помянувший Топор. Миновито туды приезжал сбегший с царского войска Игнат Будилович. Знов же промолоделось этого повстанья. Игнату Будиловичу на момент повстанья будет 21 год когда он дезертировал из российского войска, когда доведался, что тут рыхтуется повстание, по подробных документах, на выписанных на имя офицера Котко, российского офицера, и он добрался до Орши, тут его встретили связные, и они уже завели его со Звяждовским и остатним штабом повстанцев. У Будиловича была никевская подрыхтовка, он был артиллеристом по адукации, и тому офицерам уже и тому яму ему дарушили створать аршанский отряд. Долго он рыхтовался в аршанский отряд, был набор, приблизно месяц Будилович штурм муштровал своих будущих повстанцев, будущих жалнира, складались они так само, з с молодых людей, перво з с семьёй мясовой шляхты, першы первая частка отрадов, и 22 красовика 1863 года яны вышли со своей хованки и пошли в свой короткий поход. Коли яны выходили, их было 30 человек, уже на наступный день яны обросли еще людьми, их стало 50 человек. Есть миф таки, что... Паустанне Калиновского не поддерживало селянство. На самом деле Да, не все. Да, были розные люди. Да, конечно, пойти в паустанне значно левше взбройных и подрыхтованных войсков, это все складана. але и селяне долучались до раду и уже на наступный день повстанцев было 50 человек. Думали, что в два раза больше. Яны дошли до везки Бабиновича с сегодняшнего Голезницкого района, захопили эту везку. В принципе, э, там был только один полицейский, который мог оказать супротив, и то и он спал в этот момент, и они его захопили практически у ложь. С Бабининовича яны уже выходили у сколькости 80 человек. При том, что параллельно ведающий, что яны уже рушили, что яны уже побывали у Бабиновича, что захопили эту везку, э, параллельно до них шли тех, кто по неких причинах не смог долучиться до отрада у Витебской губернии, оттуль шли так само поустанции, некто из них потраплялся по дороге, некто из них, когда доходили от буйных дорог, то доходил до отрада Будиловича. Была створена засада коля самого Леозна, там так само несколько поустанцев были скоплены. Некольки были схоплены у районе вески клюковка сегодняшней. Ты не меньше, после того как Будиловичцы дошли до Бабиновича, выветка им поведомила, что супротихотраду высовывается значно лепше узброенная и значно подрихтованная отрад с лезна. Тогда Будиловичу доводится ховаться. Все-таки варто разумеет, что те силы по устанцию они были не настолько мощные, снова же они были молодые. У наивные люди, которые думали, что своими силами смогут поднять еще больше повстанья и что это повстанья доходится даже до российских глубинных губерниев этого не отрывалось <coughs> Но была на это, разлик был на это И они наивно или смело кидались в бой Ты понимаешь, в Могилевской губернии это все-таки война, это повстанья выглядело больше, как партизанская война. Мы не берем, скажем, горогородский э, отряд, Ашдолск, который с налету захопил э, горки, причем с боями, с ужасными боями. А вот Будилович с его восьмидесятью человеками, яны имкнулись подбегать открытых сутышек с царскими войсками. И тому доведавшись, что на их идее великий отряд российских войск, яны сошли в пошадку у везку Перемонт, так она, по-моему, сейчас называется. Mm -hmm. а, тады иншая назва была крыху Сугучная, по а по-иншему ужала. И потом вышли увезку вёску Погостища сюда, где тут, в мясцовом майонтку, вырошили отпошить и собрать больше информации с выветки. <клев> тут их и накрыли войсками, обошли майонток с двух боков, Нехто загинул в бои, Некто потонул в мясовых болотах, некто некому удалось сбегши, удалось сбегши и самому Будиловишу на некоторый час, яго вынеку все ж таки зловили и, шаму мы означаем, гэта, приезжаем сюда на, на это место на 28-го Бо 28-го жнивня 1863 года гэтаго молодого офицера у аршанской вязницы расстреляли, разом с іншими удельниками яго отрада. Коли посчитать донесение российских офицеров про то, как и шли суды, как их вели на суд праз Коршу, праз Город, то вы ведаете, что это саправды натхняя. Можно сказать, что и они были наивные, но что смелые, да это докладно. Накольки они трымались на суде, моцна, Накольки они без боязей шли на те расстрелы и повешения, это выкликая правдный гонок за наших продков, за которых, правда, не все за, по своей молодости поспели народить себе наш шатков. Ты мне имеешь, 28-я жнивня. По горта Усечеве там я вычитал, что 28 год была битва, а он был уже про несколько месяцев, не правда? 26-го Красовика. Тут была последняя битва. Ну, значит, там неправда. 28-го женивня, он был расстрелян, 26 Красовика, ну Да, это все по старому стилю. 26-го красовика тут отбылась битва, но ему удалось сбегать, и он был позднее арештован и держался в Оршанской турнире. Спасибо, Игорь. Слово мое Олена Ивановна, которая автор и реализатор этого. Помника, Елена Ивановна Калиласка, расскажите про, про, про том, Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашей Лёзнинской земле. Идею творения Помника вот тут в я узяла у местного хозяйца Пандаренко Владимира Карповича. Неег, я что, у конца минулого столетия он говорил, добро было на месте гибели, поустания это самое, Игната, отрада Игната Будиловича, поставить крыш, каплицу с камнями. И я узяла это на узброение, так сказать. И стала думать, как это сделать. Проекты стали распрациовывать. И, и я это сделать? Работать-то треба на волонтерских умовах. Кто мне поможет? Никто. И вот в 1998 году мы с лучшими поехали сбирать камень. Ходили по полю. Назбирали целый прицеп трактора. Привезли сюда. Вот так высыпали тут. Да, у Лады спрашивала дозвол у райкома. Значит, райком дал дозвол сказали, можно ставить помник, но привели и показали. Вот на этом месте. Место это вельми доброе, намоленное. Тут стояла самая первая в нашем районе православная церква, Святого Микола. А Повстане отрад загинул здесь, вот там, коляречки. Мы хотели там, они сказали, не вот тут помнит ставьте. Ну и доброе, место доброе. Ну, поехали мы домой, думать, как далее, что будем делать. Проект некий складать, те, что? Утка приходит звездки, каменев наших нема. Забрал нехто на фундамент, все. Что робить, не знаю. Ну ладно, у наступном году я выпустила своих гуртковцев. Я на гурток у меня. Я не у свет. Я набрала маленьких пятиклассников. Вот с ними эту справу не сделаешь. Это данная справа такая. Ну вот году в год мы чекали, нет, я занималась другими справами, а потом вернулась до этого только в 2005 году. Не, э, мы проект. Вот стоит там вот у нас Максим Гурак, он автор. Максим покажися. Он автор вот этого проекта памника. Мы решили, что мы можем заробить Камни мы еще берем. Цемент купим. А крыш мне дал один армянин. И он хотел, как я ему допомогла, как поставили помник немцам. Я сказала, немцам помник я ставить не буду. Потому что это не то что надо. Но Леониду все равно подаровал этой крыш. Мы его чуть-чуть притягнули и с ребятами снова поехали собирать Снова Уже с новыми ребятами. Амаль про 10 год, собрали снова прицеп значит, камень, привезли сюда, высыпали. Вита пишет бумагу, «Пожалуйста, не трогайте наши камни, они нам нужны». Ну и не тронули. и в наступном году мы все-таки, яны уже заканчивали школу, мы решили значит, поехать и установить помник. Все стихло, стали подходить мясовые жокоры, приносили нам тут тачки, бьют тазы и все. И яблоки, бо это было 19-го у меня яблочный спарг. Вот и... Мы этот помник тут вот родили. Я мы его родили. Вот тут у меня есть фотоздымки розные. Так, это можно будет поздить кому-то, кому что то интересно. Так, ну, я хочу сказать, устанавливали этот помник. <coughs> Виолетта Рудобельская. Зараз мужилево. Вот она стоит. И побочь я есть сынок уже приехал. Так? Вот. <coughs> Ганна Садомова. Это моя племянница. Пискунов. Александр, так самая гуртковец мой, и его батька Каменщик, Сергей Писунов, и восьмой, у пятерых да мы склали в этот помник. Вот так мы его сделали. Когда мы его сделали, табличку куша сделали. Знаете, что мы тут написали? Бывай здоровы, мужицкие народе, живи у счастья, живи у свободе». Это слово Костусья Калинуского. Игнату Будиловичу и безыменным кассинером. Кассинеры, это поустанции того часу, они амаль с косами поднимались, вот за новое шли, Под керавницу Игната Будиловича. А Вита, гляньте, мы потом написали, нацарапали за незалежную Беларусь. Это незвичайно. И незвичайно мы сегодня привезли еще для шмат детей. Потому что, <coughs> хай ведают, за что отдали жити свои 22-годовый юнак Игнат Будилович и 26-годовый юнак Калиновский. За то, как краина наша была незалежная. Незалежная от кого? не от литовцев, не от поляков, не от россиян. Мы самостойная, незалежная держава. Вот, мы так личим на это справили. Затем в 2013, 2013 года э, сюда стали приезжать аршанцы. Вот вначале с Юрием Александровичем. Каждый год и они 28 маждневно приезжали сюда. и тут так само мы снова про это вспоминали, фотографы и так далее. Ну и наглядели яны, что ну у нас уже памятник пошла, как сказать, и они говорят, мы вам поможем, мы на было чего это створали, ну а они крышку, нашли гроши, Денежками, вот. Денежками, ну пройдуть 20 лет, ну как не забудете пройдущие, Шепелев, Бухматский, ну может быть и Нагорный, ну а все сказали, не, не треба, мы еще живые, ну не треба, не треба, будем споделаться, что не забудут Шановные, шановные чашки. ну, зараз начинается наш самый урочистый момент, мы открываем новый помнит. Я думаю, будет справедливо, коли его, что сказать, урочиста открыть, покажут нам Алена Ивановна и молодейший наш молодый чабра, чабра белорусской мовы, которая отримала призы, это Игорь Козьмирчак. Иначе, включай. Какая-то хилиночка, я лкую музыку. Так, еще, еще, еще. Лена, поможет ей? на Давайте к Калиласка теперь помнику. Полина. Громадский джаяж. Письменница Полина Кшаткова Степаненкова. Калиласка Полина. Тема проустания 1863 года непорывно связана с темой незалежности, с темой нашего политического суверенитета. Только у незалежной Беларуси, только на белорусской земле могут являться такие знаки, такие символы, и чем больше будет, тем будет мощнее наша незалежность. Вы ведаете, что. В а часы – эта тема повстанья набила новую актуальность. Три годы назад у Вильне, у нашей исторической столице, ускрылась гора Гедемина и появились парижские повстанцы 1863 года у Тымлику, руководителя повстанья Кастуся Калиновского. И все лето на дяды, и они будут первозахованные у Вильни, на историчных музелках росы, у таблицы и дякующим у громадскости белорусской для кувая. Пера смертью життя много зычит, А походня, як солнце палая, Да життя я к огню не позычить. Ты откуль прилетела зязюля, Можа гонит тебе по всем свете, Бытцем ястроп шаленая куля, Бытцем коршек дропежный ветер. Тихнешь, стихнешь, дурница птушка, Ти не чуешь, гудуть руки. Ветер шибеника у И окоршек и рье хоругвы. Помолчим, не сбылась воля, Только лепшихся броуза брака, И покинулась рот поля, Хос и взломанные джалы. Помолчим, але боль не стишим. Нехай помнит забойца ураны, Слов и клятву не треба лишних, Шлях доволи воли, навек обрану. Не только у 19-м годе э, были повстания наших людей, патриотов, супроть российского заселения, Было это и у 18-м годе, вспомните, узгадайте, э, девушку Костюшку. И были такие периоды, что э, косимеры, повстанцы занимали, э, э, вызвали некую площадь э, в своей земли от российских оккупантов. Ну, я вот написала верш, он и знаете, э, сыры, может, еще вчера, еще не переписала, Але у меня есть вверх, присвященный непосредственно Кастущу Калиновскому, и он укладенный у сборник первых певых лет. я вообще его прочитаю. Прошло сто годов, навод более, як сердце не бьется твое, а у нас не заездросная доля, бо набрать знову робит свое. Светило уже ясное солнце над нашей земелькой на устяж, зерно у ваконца и тут же, им гненно погас. Теперь над родиной ухмарно, им жа бездороже и груд. уже мы смахаемся марно, Неужу это божий присут? Кастусь, братка наш, рыцарь мужный, нам так не хапая тебе рукач над личиною, прожить, и люб у наших сердцах заболелых, а генчик, надея не сгас. У колер червенью белых заиграет веселка для нас. Вот до сегодняшнего дня у Длукоси братам старейшим нас взломать. пилоща им тут, смачно елось. Довозь да погони не стримать, летят, как стрелы, я е кони, герои-вершники на них, и очищают пали-гони от жестких врагов своих. Иначе правильно мне подсказывает, что герои повинны находиться <блакс> нашу пашану. Віктор Дочяков, наш режиссер, який створює фільм про цю подію, який допомагав Геннадію Шепелєву в обсталяванні цього камня, цього Подякуємо йому так само. Могилівщині, Михайл Булаванський, старшинятова аристоглавовської мови, представники Шкловщини, Олег Грудзінак, Бет Мігутський, їхся бри так само. Ну-ка, если же дание ⁇ сказать, мы, конечно, вам даем слово. Подар Михаил, Каливару. Его мару, какая... Э, -таки, э, хоть Марудна, э, хотелось бы кучей, але она марудно реализуется, и она справиживается. И мы уже, не, наш мат ближе до этой мары, чем... Э, то и было у, у часы, когда магался Калиновский и Будилович. <coughs> а, так бывает, что э, волки раптом не захотят бежать у оточения червонных флажков туда, где стоит поляунич, э, у которого я не знаю, хочу их стрелять. Бывает, что они хотят простые флажки и уникающие поляунички не, не дожидаются. На Украину, на Кавказ и гинули там неведомо за что. Неведомо это Хорошо, когда... Русь длинными молниями установить память. Викентия Константина Калиновского, Геннада Бутиловича и всех полеглых за волю и независимость Беларуси. Я не знаю, що ви думаєте. Я не знаю, що ви думаєте. Я не знаю, що ви думаєте. Я не знаю, що ви Я не знаю, що ви думаєте. Я не знаю,